Космос. Далекий, загадочный и прекрасный. Веками человечество завороженно смотрит на ночное небо и пытается найти ответ, что находится там, в той темной, пестрящей рядами звезд бездни. Несколько десятилетий назад состоялся первый полет человека в космос, затем первая высадка на Луну. Теперь же лучшие умы человечества готовят полноценное развертывание экспедиции на Марс. И как понимаете, это только начало. Ведь космос это, возможно, еще один шанс для человечества начать все с нуля. В случае, если наша жадность и глупость погубят эту планету. Правда, как показывает практика, люди редко учитывают ошибки прошлого и любят усугублять их. Ведь как много снято картин о космических экспедициях или о недалеком будущем, в которых некая коммуна людей продолжает вести политику нетерпимости и захват ресурсов целью личного обогащения. В этой серии «Звездные волки» ввела с игроком диалог о том, как изменится наше мышление, когда мы дорвемся до бесконечной свободы. Как показывает практика, человек всегда остается человеком, жалким и мелочным. И вот после такого пафосного вступления, я приветствую вас, господа товарищи, у микрофона каннибальский и сегодня мы поговорим про «Звездные волки 3. Гражданская война» на вторую часть я говорил о том, что после провала вторых волков на помощь серии выдвинулась фанатская бригада спасателей, которые начали работу над модификацией гражданская война. Цель была немного ни ни мало сделать именно что нормальную полноценную вторую часть. Когда новости разработки игры дошли до издателя, то нет, нет нет нет нет нет. нет. Он не запретил разработку из-за нарушения авторских прав. Наоборот, они предложили финансирование и возможность издать проект под названием «Звездные волки 2. Гражданская война». Разработкой занимались люди с ресурса Elite Games, которые по такому случаю даже дали название своей импровизированной студии – Elite Games Team. Поговаривают, что даже Xbox немного помогла, правда только в вопросах по работе с движком. Итак, стоит уточнить некоторые моменты. Так как вторая часть оказалась диким шлаком, то разработчики не стали брать ее в расчет и события из второй части не включены в официальный лор. Пошёл нахуй, пошёл нахуй, пошёл нахуй, Вообще стоит отметить, что разработчики с точностью скульптора отсекли все спорные моменты вторых волков, а все полезные фишки были доработаны. Вот к примеру, в прошлом обзоре я сетывал на то, что установка модулей на корабли производится только на станции. И с одной стороны это как бы логично, да, не спорю. Моя проблема заключалась в том, что корабль базы регулярно застревал в стыковочном отсеке. Так как система коллизий в игре ни хрена нормально не работала. В третьей же части разработчики не только починили эту злосчастную систему, но и подняли саму стыковочную площадку высоко над станцией, что позволяет кораблю без лишних свистоплясок заходить на стыковку. Плюсом они навесили на станции прожектора. Никакой геймплейной функции это нововведение не несет, но прибавляет сотню очков к атмосфере игры. Теперь давайте ближе к сюжету. А, наконец-то добрались! Отлично, все чисто. Парни, перечитайте что. Полный порядок, все на месте. Начинается игра с заставки. Как это ни странно. Некий караван прибывает через портал в систему, и его корабли у себя в трюмах везут груз для триады, чья станция вот прям рядышком находится. Но не успевают они подлететь к ней, как на них нападают неизвестные корабли и уничтожают весь караван к хренам и станцию в придачу. После вот такого взрывного вступления нас знакомят с главным героем. Наш протагонист много лет был частным предпринимателем и руководил делами в конторе. Когда-то он и сам летал, но потом решил завязать со столь опасной работой и осесть в офисных помещениях. Но все пошло прахом, когда неизвестные уничтожили его караван, что нам собственно и показали в вступительном ролике. Теперь же спустя год он решил вновь заняться грузоперевозками самостоятельно. Это гораздо дешевле, чем содержать целую контору, но кто же знал, что самозанятых тоже обяжут платить налоги. И помимо заработка денег на свое светлое будущее, он решил заодно узнать судьбу своего каравана и может даже найти выживших. У портала нас встречает Герза. Странно, я вроде бы ее убил в первой части. Исходу пытается ободрать нас как липку. Позже мы встретим боевиков Триады, которые предложат нам заняться контрабандой Груза. И у этого вступительного квеста есть несколько вариантов прохождения. Дело в том, что как только мы возьмем квест на перевозку, ВКС уничтожит боевиков Триады и прикажет доставить их спасательные капсулы в штаб ВКС для допроса. Мы можем во время диалога с Гюрзой рассказать ей про незаконный груз неподалеку, а можем промолчать и выполнить его доставку на станцию Триады после. А можем вообще послать ВКС куда подальше, но тут будут серьезные последствия. Вообще первые несколько часов в игре это какой-то симулятор космического дальнобойщика. У нас пока нет корабля базы, а есть только грузовой корабль и поэтому первые миссии сводятся просто к доставке грузов. Заказы нам выдает друг главного героя Алекс, который хочет помочь нам встать на ноги. Также он является одним из руководителей Союза Свободных Торговцев. ССТ это независимая организация, которая выдает лицензии торговца и обеспечивает юридическую защиту, конечно при условии оплаты членских взносов. Этот союз был создан целью иметь хоть какую-то возможность регулирования торговой деятельности. Видите ли в чем дело? После событий первой части произошло довольно много всяких... происшествий. Астра, да, та самая, которая входила в состав нашего отряда, оказалась мать за ногу императрицей и захватила власть, в чем ей сильно помогли звездные волки. В результате произошел раскол империи на старую и новую, и началась гражданская война. Как понимаете, каждая из сторон пытается навязать свои порядки в подконтрольных системах, и в плане юрисдикции это просто дикий ужас. А ССТ пытается привести весь этот хаос хоть в какое-то подобие цивилизованных торговых отношений. С работой нам, честно говоря, в не очень-то и везет. Где-то мы окажемся втянуты в аферу, за которую нам не дадут ни кредита. Где-то просто опрокинут или убьют заказчика. Но спустя некоторое время нам наконец-то подвернется достойный заказ. Некий Рэй просит нас срочно доставить груз на соседнюю исследовательскую станцию. Груз очень ценный и срочный, так что дело не терпит отлагательств. Только вот находится он на его личном корабле, так что нам придется пересесть на него. Груз мы доставим, по пути познакомимся с наемниками, которых можно нанять для сопровождения и выполним один побочный квест, в котором нас опять опрокинут как детей малых. Итак, груз доставлен и пора возвращать корабль владельцу. Но ну, а на станцию, где находился наш наниматель, нападают ВКС и уничтожают ее. Что ж, мертвецу корабль ни к чему, так что мы теперь рассекаем бескрайние просторы космоса на своей новой базе. И даже можем пересадить нашего героя на истребитель. По возвращению к Алексу мы получаем от него новое задание. Нужно доставить груз в систему Ахиллес. Платит хорошо, даже слишком. Ну и конечно же тут есть подвох. Конечно. Сразу на выходе у портала нас поджидали космические гопники. Только вот то ли они космосемки не поделили, то ли жигуля перепили. Один из истребителей уничтожает два других. Итак, знакомьтесь, это Ласточка. Девушка, которая состоит в пиратском клане и хочет сбежать от них. Только вот это вот все не так просто, как кажется. Настолько непросто, что легче уничтожить весь клан полным составом, чем убежать. Поэтому она просит нашей помощи и обещает отдать нам в качестве вознаграждения пиратскую базу и присягнуть нам на службу, коль пока нет более привлекательных вариантов. Что ж, деваться видимо нашему терпели некуда и я решаю ей помочь. Только для этого мне понадобится помощь, благо дело неподалеку находится точка базирования, которую я и нанял для оказания помощи уничтожению пиратского флота. Стоп, стоп, стоп, стоп, это что, еретик? Что нужно? Помочь решить один вопрос? Да, да, да, конечно, без проблем. Эх, еретик, я так по тебе скучал. Ты такой сасный прям. Ну, видимо, не судьба в это прохождение. Ну ты это, не отчаивайся. Я когда буду еще раз проходить, я тебе обязательно помогу. И вот собрал я, значит, Dream Team и отправился чужую базу захватывать. Оказалось это довольно легко. Особенно, когда с тобой наемники. И когда у тебя есть свой человек на вражеском корабле. Ласточка захватила капитанскую рубку и отключила все боевые системы базы. Так что мы не встретили особого сопротивления. Но вот теперь у нас начинает что-то вырисовываться. Есть нормальная база, есть транспортник, есть еще один член команды и несколько истребителей. Только вот одна беда. ID номера базы все еще старые. Так что первый же попавшийся патруль примет нас за пиратов и откроет огонь. Хорошо, что у ласточки есть один старый знакомый, который без проблем перебьет нам номера, и наш корабль снова станет ни битый, не крашеный, в состоянии сель и поехали. Стоп, это что, призрак? Привет, что тебе нужно? Корабль? Вот, бери мой транспортник. Один хрен, из-за него я двигаюсь медленнее, улитки из вахи. И вот с этого момента задания уже начинают становиться куда более интересными. Вообще, стоит отдельно остановиться и поговорить о том, как устроены миссии в игре. В плане их построения, ребята из Elite Games сделали довольно большой шаг вперед. Если смотреть в целом, то типы миссий остались неизменными. Нам все так же предстоит перевозить грузы, уничтожать особо важные цели, патрулировать местность и, конечно, осуществлять эскорт. Но геймплей в них стал куда более ситуативным. Давайте объясню на примере. Вот надо нам добраться до друга ласточки, но путь до него не самый близкий и пролегает он через подконтрольные старой империи и территории, поэтому в одной из систем нам предстоит скрываться в полевых облаках, но есть загвоздка. В этих облаках стоят охранные турели, которые атакуют всех без разбора, но их можно отвлечь, если заманить корабли ВКС на их линию огня. То есть наша задача выйти на зрительный контакт с противником и тут же слинять. Они преследуют нас, напорятся на турели, и пока они будут с ними разбираться, мы незаметно нырнем в портал. Круто, да, да, конечно круто. И таких вживлений народного геймплея в привычный процесс на протяжении всей игры очень много. Но, как всегда, есть, конечно же, но. Все такие вот развлечения реализованы исключительно на скриптах, поэтому стоит нам хоть немного дольше оказаться на открытой местности, когда будем заманивать противника под огонь турелей, то корабли ВКС разнесут нас в клочья, даже если мы снова успеем скрыться в полевых облаках. И вот таких моментов на самом деле очень и очень много. Вообще на протяжении всей игры я видел магическое влияние скриптов. Игра, как помните, у нас с открытым миром, и по идее он весь и сразу доступен нам для исследования. Но это не совсем так. Если мы окажемся в какой-то системе раньше времени, то корабли ВКС или КФНИ уничтожат нас сразу на выходе из портала. Но когда мы придем туда по сюжету, никто нас не тронет. Такой способ ограничения доступа игроку к локациям я видел в Готике. Только там все было реализовано куда изящнее. Если мы заходили на территорию раньше времени, нас выносила местная фауна, которая была выше нас по уровню. Но туда можно было прийти более-менее раскачанным персонажем и, хоть и с трудом, но исследовать местность. Тут же куда-то и незамедлительный ваншот, или еще круче. Вот и все, босс. Гейм, как говорится, овер. О таких вещах надо писать на коробке с диском. Я же не знал! Вопрос, зачем ломать четвертую стену? Мне кажется, это не совсем уместно. Вот так вот брать и вырывать игрока из мира игры. Вы же сами потратили кучу сил на то, чтобы создать атмосферу. Грузить меня в мир игры. Напичкать его лором и сделать все для того, чтобы я поверил в этот мир. И тут на тебе. Падение четвертой стены. В конце концов мы добираемся до Карла Хендера, человека способного перебить ID номер нашего корабля. Правда, сделает он это, как понимаете, не за просто так. В последнее время в этой системе стало как-то неспокойно. Пираты участили свои атаки, и торговые суда пропадают только так. Вот и караван его сына, Мэта пропал не так давно. Так что Карл просит нас найти Мэта или хотя бы его останки. Задание довольно простое. Всего-то и надо, что посетить станцию Рудник, проверить несколько точек и уничтожить пиратов. И вот Мэтт спасен. Правда он без сознания и жив только лишь благодаря системе жизнеобеспечения спасательной капсулы. Доставляем капсулу на станцию корабля и Карл с удовольствием перебивает наши номера. Забавно, что мы можем сразу не отходя от кассы проверить проделанную Карлом работу. Вернувшись в систему, где за нами охотились корабли ВКС, мы нарвемся на патруль, который нас узнает внешне, но вот номера не совпадут и им придется нас отпустить. Далее снова следует череда различных заказов, среди которых есть и мой, пожалуй, самый любимый квест в игре. Алекс дает нам заказ на перевозку груза для USS. Мы пребываем на место встречи, но заказчик опаздывает и главный герой игры подмечает, что это очень странно. Так как сотрудники USS отличаются педантичностью и не позволяют задерживаться ни себе, ни другим. Спустя какое-то время заказчики появятся, только вот ведут себя эти ребята как-то странно. Ни с кем не разговаривай, спрятай за нами. Попахивает западней. В какой-то момент мы попадаем в заварушку между Старой и Новой Империей. И нам с нашими горе-нанимателями придется разделиться. Я, как человек ученый, решаю воспользоваться этой передышкой и нанять звено наемников, чтобы они подстраховали меня, ибо вся эта ситуация мне дико неприятна. И ведь оказываюсь прав: да, эти черти мало того что погрузили нам в трюмы ворованный товар. Еще и завели нас в ловушку к пиратам. Но наемники сыграли свою роль и уничтожили этих кидал. Но груз я все равно доставил на станцию USS. Потом еще поучаствовал в расследовании этого инцидента, в поиске уничтожения пиратской базы. В общем, квест очень качественный и наполненный событиями. Так, денег немного поднакопили, и пора, наверное, заняться основной сюжетной линией. А именно продолжить расследование уничтожения нашего каравана. Первым делом я решаю отправиться в систему, где все произошло. Загвоздка в том, что там обосновались ВКС и уничтожают всех без предупреждения. Но еще один друг ласточки, местный торговец информацией, помогает нам получить доступ к этой системе. Обследовав место боя, я нашел останки какого-то неизвестного корабля, как называют его сами герои игры, серый корабль. У него нет ID номеров и расцветка нам также неизвестна, а вот среди обломков станции я нашел одного из выживших сотрудников триады, который слезно просит забрать нас отсюда и принять свою команду, тем более что он может поделиться с нами информацией о том, что здесь все-таки случилось год назад. Сразу после его подбора все звенья ВКС объявят на нас охоту, так что придется нырять в ближайший портал. Седой, так зовут чувака, которого мы спасли на станции, рассказывает нам, что год назад, где-то за неделю до трагедии, руководство приказало очистить систему от пиратов. Связано это было с тем, что скоро в систему должен был прибыть караван с особо важным грузом, с охраной из наемников, и поэтому ни одна падла не должна ни то что выстрелить, но даже пердеть в их сторону нельзя. Задания они конечно выполнили, и сидели дожидались важных гостей. Как вдруг на радарах из ниоткуда появилась крупная группа кораблей. Какие-то наемники ушли в сторону портала и включили режим невидимости. Затем также из ниоткуда появилась еще одна группа кораблей, и это были корабли известного и влиятельного пиратского клана. Также прошли в сторону портала и исчезли. Потом как раз таки пришел караван и напали в ВКС. И вот Сидому все не дает покоя, что две группы кораблей как-то возникли из ниоткуда посреди системы. Плюс еще этот серый истребитель. В общем, что-то тут нечисто, явно. Кстати, я вам тут все рассказываю, как я путешествую по открытому миру, и совсем забыл сказать, какие изменения претерпела глобальная карта игры. По сравнению со второй частью, она стала намного больше. Также разработчики поделили ее на три сектора и наконец-то, наконец-то добавили квестовые маркеры, которые показывают оптимальный маршрут от точки старта до точки назначения. Кроме того, при старте квеста, если система, в которую нам надо попасть, находится очень далеко от нас, игра любезно предложит нам совершить быстрое перемещение, что очень удобно. Также изменения претерпели и сами системы, из них вывезли весь мусор и заселили. От портала к порталу передвигаются караваны, корабли патруля курсируют по своим маршрутам, пираты устраивают налеты, в общем теперь в системах кипит жизнь. А вот побочные миссии были почти полностью выпилены. Иногда конечно на патрульных станциях нам выдают квесты по уничтожению пиратов, или пролетающий мимо торговец может за небольшую плату подсказать местоположение тайника. С другой стороны мы избавлены от бестолкового фарма бабла. Да к тому же есть довольно большое количество околосюжетных побочек, которые проработаны на очень высоком уровне. Дальнейшее расследование нашего сложного и запутанного дела привело меня в систему КФНИ, где я повстречал красного корсара. Этот хмырь теперь занимает довольно высокую должность, и только он спасает нас от уничтожения силами новой империи. Плюс знакомит нас с Александрой Суховой, которая предлагает нам работу. По сути теперь мы становимся шпионами новой империи и будем первое время перевозить секретные данные. Задания эти очень непростые, так как первый же патруль ВКС при помощи сканирования находит у нас запрещенный груз. И вся старая империя пускается в охоту на нас. Кстати, в игре появились новые типы станций, На каких-то мы за определенную плату можем наладить отношения с той или иной фракцией. На станциях технического обслуживания можем починить корабль-базу, а также установить на нее новые прошивки, что сделает ее более быстрой, меткой и живучей. Вообще, если говорить о нововведениях в плане контента, то их много. У нас появились новые корабли, среди них как абсолютно новые модели, так и модификации старых кораблей. Появились новые пушки, ракеты, системы и оружие. Изменения претерпели и корабли-базы. Помимо слотов под оружие и системы, у нас появились слоты под оружие главного калибра. Эти пухи не обладают высокой скоростью стрельбы, но компенсируют этот недостаток просто убойнейшей мощностью. После того, как мы выполним несколько шпионских миссий за КФНИ, с нами на связь выходит Сухова. Она выяснила, что серые истребители это не глюк и не провокация, и они представляют гораздо более серьезную угрозу, чем казалось. По данным из ее источников, за последний год зарегистрировано большое количество случаев исчезновения торговых караванов. Да что уж говорить, у нашего друга Алекса совсем недавно исчез чуть ли не целый торговый флот. В общем, Сухова обещает нарыть побольше информации, а пока мы вольны делать что хотим. Дальше нас снова ждут побочные миссии. В одной из миссий мы будем сопровождать караван КФНИ который перевозит стратегически важный груз, что обернется поиском предателя и его последующим наказанием, а также маленькой войной с пиратским кланом. И еще мы встретим нового члена команды Че, который то ли испанец, то ли португалец. Помните, мы помогли призраку? Так вот, он зовет нас в экспедицию с целью исследования пространства чужих. Затея сулит большие бачи, поэтому я соглашаюсь. Путь к порталу чужих лежит через пограничные системы. Эти места не особо заселены и плохо исследованы. И здесь мы встречаем наших старых знакомых, которых мы не видели всю игру. Берсерки. Оказывается, они прут дуром из глубокого космоса, и им ежедневно оказывают сопротивление местные бойцы. Естественно, обе империи замалчивают информацию о до сих пор нависающей над человечеством угрозе. Кстати, в этих системах можно купить, пожалуй, самые лучшие истребители во всей игре. Спустя какое-то время мы находим портал чужих, которые охраняют берсерки и пытаются его починить. После довольно потного боя мы все-таки попадаем в пространство чужих, где мы найдем большое количество артефактов и их хозяев. Еще окажется, что портал, через который мы сюда прибыли, отключен, поэтому нам придется пробиваться к червоточине которая возникла посреди системы. Она привела меня на не размеров корабль, видимо древний город Предтечи. Также мы встречаем здесь хозяев всего этого праздника, которые вежливо и деликатно объясняют, что нехрен нам тут делать, и шли бы вы лучше отсюда, петушки. Вот так вот очередная моя попытка разбогатеть заканчивается провалом. Вот прям совсем как у меня на ютубе. И мало мне этого, по пути к капитаемым системам на меня напали эти самые серые петучи и похитили ласточку. В общем теперь мне добавилось еще проблем, хорошо что хоть Сухова выяснило кто может стоять за серыми дятлами. Они подозревают генерала ВКС, Ну конечно же спецагент новой империи будет подозревать высший чин старой империи, довольно предсказуемо. И вот тут сюжет начинает меня расстраивать. Давайте я вам вкратце его сейчас обрисую, уже без детального разбора миссий, так как ничего нового в плане геймплея они не принесут. Подозрения Суховой не оправдаются, генерал ВКС не имеет никакого отношения к серым пидорам, да к тому же сам пострадает от их нападения. Ласточку мы найдем, и причем довольно быстро. Правда наш корабль уничтожит, но взамен Сухова выдаст нам легендарный Звездный Волк. По идее тут у меня должны были пробежать мурашки и скатиться скупая алфажная слеза, но нет. Проблема Звездного Волка заключается в том, что он хуже, чем мой предыдущий корабль. Да, может он был не очень быстрым, но ебаться улыбаться. Я влил полторы в лепехи на его прошивку и после этого мне всучивают непрошитый корабль с более слабой броней. Очень хорошо. У меня вот лично возникает впечатление, что меня за что-то наказали, а не наградили. Еще один непонятный момент для меня. Когда мы будем сбегать из системы вместе с Ласточкой и еще одним новым членом команды, выход нам преградят несколько звеньев серых истребителей. И тут происходит один момент, чье наличие в игре я до сих пор никак не могу ну, хоть как-то оправдать. Ласточка призывает ебаных чужих. Вот так вот хоп и призывает. с Нихуя. Чужие конечно же уничтожают наших врагов и мы сбегаем из системы живыми. Внимание вопрос. Как она получила эти способности и что будут делать сценаристы со всем этим? На вопрос "Как" ласточка отвечает нам. Если вкратце перефразировать ее, то "ХЗ". Что сделают с этим сценаристы? Ничего. Но дальше круче. Дальше нас ждет два финальных твиста. Твист номер раз. Серые истребители это секретный боевой флот Союза Свободных Торговцев. Тадам, блять. Алекс и его коллеги долгое время не могли обеспечить защиту торговым кораблям. Они не могли найти поддержку ни у одной из империй. Корпорации тоже отказывались вкладывать деньги в их безопасность. Поэтому руководство ССТ решило создать свой боевой флот. Но откуда взять на все это деньги? С целью решения этого вопроса они начали готовить высококлассных специалистов, которых затем внедряли в политику, корпорации, патруль. И их агенты занимали высокие чины в этих структурах и направляли финансовые потоки в нужное русло. В общем изначально цель была благая – обеспечить безопасную торговлю. Но с такой агентурной системой и такими ресурсами рано или поздно у кого-нибудь могло снести башню. Вот ее и снесло у одного из директоров ССТ. Я специально не называю его имени, так как до сего момента он ни разу не фигурирует в игре, если я конечно ничего не путаю. По сути он появляется из ниоткуда, ладно хоть Алекс в результате хотя бы не предатель. А второй твист это то, что главной угрозой всей игры оказывается новый разработанный рынок и искусственный интеллект. Ох ты ж блять, серьезно, вы понимаете, насколько это глупо звучит? Всю игру мы вели очень клевое, хорошо прописанное расследование и тут на тебе. Короче, дальше нас ждет очень большая битва с этим искусственным интеллектом. На протяжении сражения меня мучил вопрос, почему ласточка не призывает флот чужих? Алло, эй, ведь пара флагманов предтечей в клочья разнесли бы флот берсерков под управлением Уэлла. И уничтожить до конца мы его не сможем. Он просто слиняет в глубокий космос. А нам покажут одну из концовок. Позднее историки назовут эту битву битвой при Оридане. Мы выиграли битву, но не войну. И это отравляло нам торжество. Который после нескольких лет мира и спокойствия человечеству подвергается атаке Уэла. Вот так я прошел третий Звездные Волки. И давайте перейдем к уже наконец-таки к итогам. В конце обзора у вас, наверное, могло сложиться впечатление, что концовка смазала мне все впечатления от игры. Знаете, это не так. Я не отрицаю тот факт, что пройдя игру один раз, я увидел далеко не весь сюжетный контент, да и в принципе все, что шло до финальной битвы, вызывало у меня исключительно положительные эмоции. Да, хотелось бы более ровного повествования в конце, но это не беда. Конечно, в игре чувствуется некая вторичность, взять хотя бы персонажей. Седой это полный аналог кейса. Ласточка это красный коссар в юбке. Че — испанская версия еретика. Сухого это груза без вечно включенного режима ПМС. Даже имена главных боссов Эл и Уэл. Но не подумайте, я не поливаю эту игру по моим. Скажу даже больше, это, пожалуй, лучшая игра в серии, и именно поэтому в ней так остро чувствуются все эти мелкие недочеты. В остальном же она просто прекрасна. И я точно пройду ее еще не раз и не два. Уж все сюжетки я точно осилю. И под конец, позвольте сделать мне небольшое отступление. После выхода Гражданской войны был дан зеленый свет в следующей игре Звездные Волки. Звездные Волки 3. Пепел Победы. События игры должны были стартовать как раз незадолго до нового нападения Уэлла. Мы бы начинали играть за команду наемников, и игра по духу была бы гораздо ближе к первой части. Но что-то как всегда пошло не так. Проект заморозили, а гражданская война из дополнения превратилась в третью часть. Кстати, пепел победы до сих пор официально не отменен. Но вот нужен ли он сейчас? Не знаю. Спасибо вам за то, что потратили время на столь бесполезную хрень, как просмотр этого видео. Если хотите поддержать меня, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. С вами был Каннибальский. Всем пока.